Офигеть, Гарик Харламов. Я до последнего думал, что однофамилец. Сегодня пришли ваши первые анализы, а может быть последние. Сейчас ваша задача спокойно лежать, не шевелиться. Мы сейчас доктором будем задавать вам вопросы, так что отвечать на них четко и внятно. Понял. Пальцами ног можете пошевелить? Погу. пошевелить. Интерны Три серии подряд. Здрасте. Забор покрасьте. Сегодня в 19.30 на ТНТ. А знаете, я по утрам никогда не встаю ни с той ноги, потому что у меня каждая нога та. Радио Крик Подмосковья. Мы причины радио Эхо Москвы. Сегодня. Давно не ел я эскима на палочке. Давно на палочке. Давно на палочке. Комеди-клуб, команда мечты Два выпуска подряд Лена, где ты была? Я всю нумость бегал По городу тебя искал, ты здесь садишь Пьяная и в одной туфле Я золушка Сегодня в 9 вечера На ТНТ Правила ток-шоу «Дом-2. Судный день» меняются Голосование в суде Станет максимально объективным Участники шоу Лишаются права голоса Это неправильно, успокойтесь Теперь только зрители будут решать судьбу обвиняемых. Будут оправдывать и требовать наказания. Каждый будний вечер с 5 до 6. Смотри ТОП-шоу «Дом-2. Судный день». В новом формате. Вы должны высказывать свое мнение. На ТНТ. Вдали от цивилизации. На необитаемом острове посреди Атлантического океана пока никого нет. на парней же на девушек. Пока еще стоят пустыми. Но скоро все изменится. Э -э -э -э! Мама, я на Остров 25 июля, 8 вечера. Две серии подряд на ТНТ. Удивите нас, пожалуйста. Этим летом. Что это такое было вообще? Многие хотят быть в танцах. Толчок, держи! Ты, к сожалению, не в танцах, но в наших сердцах. Чувак, ты прикольный. Давай, давай, давай, давай. Сейчас пойдет. Ты в танцах. Спасибо. Это заявка. Танцы. Третий сезон. Включайся в движение. С 20 августа на ТНТ. Лето. Время отпусков. Все, уезжайте из Москвы. Я хочу гулять по ней голенькой.